доброе утро доброе утро с вами 45 минут корейского сегодня мы с вами послушаем почитаем и попишем вот попробуем послушать. Католик 국가 크로아티아에서는 어딜 가나 신부님들을 쉽게 만날 수 있습니다. 하지만 올해 35세 안젤코 신부는 좀 특별합니다. 안젤코 신부의 별명은 한국 마니아. 지금까지 본 우리 영화가 천이백 여 편에 이를 정도입니다. 이천구 년에 한국을 방문했을 때 방설이 델반더 주성 아리랑 고스톱 등 대해서 알게 되었습니다. 휴식 시간은 물론 이동할 때도 그의 선곡은 늘 K-팝입니다. 그 F.T. 아이랜드 아세요? 네. 오늘은 특별히 한국인 관광객들의 여행 가이드를 맡았습니다. 한국어 실력이 좀 서툴긴 해도 크로아티아를 찾는 한국인을 만나 새로운 인연을 쌓는 일이 가장 즐겁습니다. 생각도 못했는데, 그렇지, 그렇지. 너무, 너무 좋고요. 너무 감사하고. 이것도 행운이라고 생각을 해요. 휠체어에 앉아계신 할아버지와 그분의 가족들이 함께합니다. Вот это как мы поняли передача про католическую церковь в, в Корее, наверное, где-то там, да? Здесь у нас знакомые слова, мы уже видим. Харабодзи. Харабодзи. В прошлых выпусках у нас... Абуди отец, харабуди, арабуди дедушка. Теперь давайте повторим, повторим слоги, как мы видим. Слоги в корейском языке отличаются от русских, и написание отличается. Пишется таким образом. В квадратиках каждый слог, и один за другим так читается. Сначала один слог, потом второй, третий и так далее. Имтёль слог. Вот это у нас таблица простых слогов. Согласный, гласный. Здесь мы с вами уже читали. Попробуем вот эти взрывные у нас согласные. ТА, ТО, ТО, ТУ, ту, ТЫ, ТИ. ПА, пя, ПА, ПЯ, ПА, пя, ПУ, пя, ПУ. пу П П Б А, Я О Й О ХУ, Ю ры, хи. И смычные И К К К К К К К К К К ты, ТУ, ТЫ, ТИ. ПА, П, ПО, П, ПУ, ПЮ, ПУ, ПЮ, ПЫ, ПИ. СА, СЯ, С, СУ, шу, си, ши. Тя, ти, ти. Вот у нас корейская раскладка. Выпишем на листочек. И а, будем учиться печатать. Здесь у нас слоги в подчиме, некоторые согласны. Это зажимаем клавишу Shift. Так, печатаем. Название букв повторим, кольтя буква, сурий звук и рым имя. Кийог, неын, тигыт, риль, милым, пилып, счет юн, тиют, тиют, килк, тиют, сан сан ти сам пи пилыб. правила чтения начинаем подчим сложный слог почему это у нас пишется внизу согласны летя сори поги пример В этих случаях пишется первый согласный, да, киёк, счет киёк, читается, пишется, вернее, два, читается, первый. Нюн, тит. нюн, читается, нюн, хит, нюн, мок, мок, доля. Анта. Анта садится. Манта. Манта. Много. Так как у нас хит, хит. здесь превращается. Тигит превращается в взрывной. Согласный. Тигд. Риль Киёк. Киёк читаем. Макта. Макта. Так, перевод у нас это, по-моему, молодой, если я не ошибаюсь. Или подождите. Так, вот. Или я или ясный вот эти два, два слова еще забыва забывается я забываю так риль а, пип читаем мы пип ипта ипта декламировать читать стихи так это у нас тем-та. Мим читаем. Тем-та. В этом случае риль, э, риль пип. Э, здесь читается иногда риль, иногда пип. Вот пример есть. Йодоль. Риль читаем. Йодоль. Восемь. То есть в этих случаях у нас мим пип-пип читается второй со со вернее, вот. риль-мим, риль риль-пип читается второй согласный звук. В этом случае у нас в разных случаях по-разному. Риль-счет риль, риль-тхит, риль, риль-хит. Риль, рильт Риль первый. Толь год хальда ильта потерять лишиться. Вот, ну перевод мы чуть позже уточним. Так я наизусть так я и не запомнил, не писал особо много. А теперь попробуем а, вспомнить числительные. Хана, туль, сет, нет, тасот, Йосот, Ильгуб, Йодоль, Ахоп, Ахоп, Йоль. Ёль ана, ль туль, ёль сет, ёль нет, ёль тасот, ёль ль ёль ильгоп, ёль йодоль, ёль ахоп. Сымуль. Это исконные корейские числительные. Так как в основном потребляется китайские, в некоторых случаях корейские, в некоторых китайские, это тоже потом отдельная тема. А по китайски у нас так: иль и сам са у юг, чиль пхаль, ку щип щипиль щиби, щипсам, щипса, щипо, щип сам щипса щип о щип юк щип чиль щип паль щип ку и щип то есть получается у нас да, два десятка и щип. Как, собственно, и тут было у нас тоже. Йоль 10 и так далее. Одиннадцать, двенадцать. Вот попробуем дальше. Также у нас идет Сэмуль. Симуль, она, да. Видите, уже напечатано самоль. Самуль анга двадцать один. Семуль, она Семуль туль, Семуль сет. Право печатаем. Так. А под чем? Это у нас уже в левой части клавиатуры. set Под чем читается? Это у нас согласное. Тоже мы где-то писали такое правило. И также здесь идет у нас... И щип, да, и это у нас двадцать. И также идет ищип. Иль. Ищип иль 21. Ищип и щип иль и иль двадцать один и Двадцать два ищи псам. Ищи псам двадцать три, так Тут у нас сам. И сам 23. Вот, ну давайте что у нас еще повторить можно. Правило, да, все буквы корейского алфавита пишутся сверху вниз, слева направо. И как мы видим, согласны, мы писали в квадратике такой треугольничек, но здесь, может быть, э, не совсем верно передано, потому что здесь не очень квадратный квадрат и мы видим что с горизонтальными согласными киек у нас пишется угол к 90 градусам приближается а с вертикальными таким образом к 45 приближается и попишем сейчас тоже может быть слово которое Попробуем написать Harabodzi. Абудзи дедушка. Абудзи отец. Абудзи. А Абудди. Так, ну давайте еще что-нибудь посмотрим, послушаем. Сегодня у нас тоже будет две части. Попробуем найти. Где-то про жирафа я видел. жирафа так ютуб кирим по моему у нас жираф да если я не ошибаюсь или кирим мы напишем ки Керим. Нет, по-моему, это у нас все-таки не жираф. Так, керим. Нет, это явно не жираф. Подождите, а как же у нас жираф-то? Может быть, керим это картина. Кы-ри-м. кы Да, это скорее всего картина. Крим-картина. Просто здесь был очень хороший мультфильм про жирафа, вернее даже не мультфильм. Так, ну послушаем еще немножко. 햇빛이, 햇빛만 찍지요. 저는 놀이를 꽃놀이 가실래요? 아 좋습니다. 네. 지금 내가 왜 꽃놀이 갔다면 바닥에다. Вот такое веселое видео. Еще одно слово. Кот. Цветок. Вот. И на этой радостной ноте закончим первую часть. Сорок пять минут корейского с вами. До новых встреч.